Привет всем, меня зовут Игнат Филиппов, я бизнес и лайф-коуч. Но прежде чем я дошел до коучинга, я стал экспертом в области продаж. Я шел пошагово по всей, по всей карьерной лестнице и дошел до того, что я могу давать уже людям знания, как достигать свои цели и как достигать успеха в своих целях. Поэтому сейчас я в коучинге. Ой, коучинг – это настолько классный инструмент, который помогает людям амбициозным людям, которые ищут свою цель, да, трансформировать себя. Трансформировать себя и дойти пошагово, поэтапно, сознательно к достижению своих целей. Поэтому это очень классный инструмент. В марафон пришли все амбициозные люди. Это у реально круто. Все амбициозные люди, но не все понимали, какую цель они хотят иметь на выходе, какие результаты они хотят получить на выходе. Мы помогли им перестроиться. И прийти туда, куда они хотят. И реально получить от этого удовольствие. Получилась своего рода синергия. То есть люди получили тот результат, который хотели получить. Это классно. Быть амбициозными и ставить себе цель. Достигать их и ставить следующие. Никогда не останавливаться. Всегда действовать и приходить к успеху.